Дважды пытались связать Великого Волка Асы, но тот рвал цепи. В третий раз пришли они к Фенриру. «Последний раз хотим проверить твою силу. Порвешь, Глипнир, быть тебе самым сильным существом в девяти мирах». «Если же освободиться не сможешь, то и незачем нам тебя бояться. Отпустим тебя», – предложил Фенриру Один. «Не верю я тебе», – зарычал волк. «Пусть во время испытания один из вас положит руку ко мне в пасть, как доказательство вашей правды. Если вы обманете меня, я откушу ее». Никто из асов не захотел пожертвовать рукой, кроме Тюра. Положил он правую руку в огромную волчью пасть. Исковали боги Фенрира. Всей своей неизмеримой силой пытался он разорвать Глейбнир. Как ни старался волк, ничего не получалось. Цепь сжималась все сильнее и силы покидали волка. Под радостные возгласы и смех ассуп сомнул Фенрир своей челюсти и откусил руку Тюру. Кто-то из богов жестоко вонзил свой меч прямо в небо огромному волку и с той поры не может пасть его закрыться. Довольные собой боги начали расходиться. Обманутый и истекающий кровью Фенрир так и остался скованным и брошенным в одиночестве. Поклялся тогда ужасный волк. Когда настанет конец мира, пожру я солнце и луну, и тебя, Один-Всеотец. Великое удовольствие доставит мне твоя смерть. Приветствую на канале Шарабара. Что ж, вот и настал тот миг. Это финальная часть скандинавской мифологии, посвященная гибель богов Рагнарёку. Хочу сразу отметить, что в этом ролике я не буду объяснять, кто такой Фрейер, Сурд, Фенрир, Йормунгант и так далее. Почему? Да потому что есть еще три предыдущих ролика, где я рассказывал обо всем этом. Так что прежде чем приступить к просмотру данного видео, настоятельно рекомендую ознакомиться с предыдущими, чтобы не было никакой путаницы и чтобы все было максимально и предельно понятно. Ссылки на предыдущие части будут либо в описании, либо в подсказках что ж приступаем рагнарёк это один из центральных сюжетов германо-скандинавской мифологии это последняя битва между асами и хтоническими чудовищами эта легенда соответствует представлению о грядущем конце мироздания и в принципе в принципе ее аналоги есть в любой мифологии начнется все со смерти прекраснейшего бога бальдра выбор бальдра в качестве сакральной жертвы необходимой для начала конца света не случайен он является не только богом весны но еще и солнца а также жизни как таковой получается что его гибель это символ триумфа смерти и тьмы. После смерти Бальдера наступит Фимбуль Винтер это трехлетняя страшная зима. Снег будет падать на четыре стороны света. Ледяные ветры пронесутся по земле. Не наступит весны, не придет лето. Осень не принесет ни плодов, ни злаков, и зима опять перерастет в зиму. Всего их будет три, плящиеся по три года. первое называется зимой ветров. В это время свирепствуют ураганы, снег валит, не переставая, и стоит лютый мороз. Много детей человеческих погибнет в ту страшную зиму. Вторая – это зима меча. Оставшиеся в живых примутся грабить и убивать ради крохи пищи. Брат поднимет руку на брата, и по всему миру начнутся великие войны. А третья зима носит название «Зима волка» когда древняя колдунья, обитавшая в Ярнвиде, в Железном Лесу, скормит волка Моногарма, трупами павших в бою и непогребенных людей. Огромным и могучим вырастет волк. И настанет день, когда верующие в Алхале, увидят, что их сками забрызганы кровью, капающий с его клыков. Это знак богам, что близок час последней битвы. Согласно пророчеству, гигантский волк Фенрир разомкнет челюсти и проглотит солнце. Затем мир всколыхнется от землетрясений и наводнений. Но страшнее природных катаклизмов окажется массовое безумие людей и богов. Они откажутся от привычных правил и развяжут тотальную войну всех против всех. Родич пойдет на родича, а друг на друга. Из-за мирового катаклизма мир наполнится всевозможными хтоническими чудовищами. Кроме волка Фенрира, объявится змей Йормунган. Из мира мертвых явится корабль Нагльфар, сооруженный из когтей мертвецов. Локи, до этого заточенный богами за его предательское убийство Бальдера, освободится из своей темницы. Появится армия великанов под предводительством Сурта. Будет он стоять рядом с Хель, а Локи на носу корабля Нагельфар. В это же время Фенрир, огромный чудовищный волк, вырывается из своих оков и пожирает луну и солнце, как он и обещал. Мир погружается во мрак, мировой океан выходит из берегов, потому что из него поднимается мировой змей Йормунганд. Все эти предвестия Рагнарека вынуждают Асов готовиться к войне. Один идет к забальзамированной голове мудрейшего из йотунов, Мимира, и просит у него совета. Во время Рагнарека к Йормунганду и Фенриру присоединится Хель, которая поведет в бой армию мертвых. Вместе с ней на корабле мертвецов на Гальфар будет находиться огненный великан Сурт предводитель пламенных великанов Муспельхейма. Беврёст будет разрушен, потому что по нему пройдет войско великанов. Хеймдаль, хранитель бивреста и защитник Асгарда, протрубит Гриалархорн, призывая на битву асов и энхериев на равнину Вигридр. Во время Рагнарёка Хеймдаль сразится с Локи. Первый раз они дрались у камня Сингастейн за ожерелье Фрейи. В результате схватки боги убьют друг друга. Белый бог победит черного бога, но и сам падет от его руки. В этот день Йормунгант выберется на сушу, изрыгая в великанском гневе столько яду, что пропитает им и воздух и воды. В последней битве перед гибелью мира Тор и Йормунгант снова сразятся. Сын Одина поразит змея, но и сам умрет от изрыгаемого чудищем яда. Один сойдется в поединке с Фенриром, и великий волк поглотит и его, и сразиться с чудищем выйдет Видар. Это сын Одина, бог мщения. Он обут в железный или кожаный башмак, который должен был защитить его от волка Фенрира. Чудище убив Одина, бросится на его сына, широко раскрыв пасть, дабы проглотить. Но Видар засунет свой башмак зверю в пасть, не дав сомкнуть ему челюсти, схватит его за верхнюю и разорвет пасть волка пополам. Видар был не только олицетворением неиссякаемых природных сил, но также символом воскресения и обновления природы. Смысл вечного закона природы состоит в том, что вместо увядших цветов и листьев появятся молодые побеги, набухнут почки и распустятся новые листья и цветы. Паралаев трижды, ознаменовав тем самым население, начала Рагнарёка, жуткий пес Гарму вырвется из пещеры Гнипахеллер и присоединится к битве против асов. Он сразится с богом Тюром и убьет его, но и сам погибнет от руки аса. Сурджа сойдётся в поединке с фрейром, но у последнего не окажется с собой волшебного меча, который идеален в битве с великанами, и поэтому владыка Муспельхейма легко одолеет могучего аса. После же он взглянет на происходящее, соберет в своих руках всю мощь подвластного ему огня и испепелит мир. После того, как стихнут реки пламени и небеса просветлеют, соберутся оставшиеся боги в самом сердце павшего Асгарда и начнут возрождать жизнь. Сыновья Одина, Видар и Вали займут место погибшего все отца, а сыновья Тора, Моди и Магни поднимут с земли сохранившийся молот Мьонни и встанут на защиту нового мира. Из разрушенного Хельхейма вернется к жизни славный Бальдер со своим братом Хёдом. А из священной рощи Ходмимир выйдут два выживших человека, красавица Лив и умелец Ливтросир, и возродят они род человеческий в новом светлом мире. Так жизнь начнется сначала. Таким образом, хоть мифологический Ракнарёк и ассоциируется с гибелью мироздания, но как мы видим на самом деле, это лишь начало нового витка развития цивилизации. Согласно воззрениям древних скандинавов, золотой век не будет длиться вечно, и на смену радости и счастью придут злоба и ненависть. И когда тьму уже нельзя будет изгнать из сердец людей и богов, наступит рагнарёк, справедливое очищение и еще один шанс для вселенной. Что ж, вот и подошло к концу видео, равно как и весь цикл скандинавской мифологии. На сим откланяюсь. Ставь, делись, подписывайся, пиши. Ты знаешь, что надо делать. До встречи!